всем привет вы смотрите канал настольный теннис для всех в первую очередь я конечно хотел поздравить вас уважаемые подписчики моего канала с наступившим 2019 годом пожелать вам крепкого здоровья и конечно же как можно больше спортивных успехов погнали Сегодня я хотел бы рассказать о том, каким образом можно повысить уровень игры ветеранам настольного тенниса. Под этим термином я понимаю, человека человек уже в возрасте, у которого постепенно начинает замедляться реакция, скорость принятия решений, ухудшается физические кондиции. В принципе, для таких людей я хотел бы сегодня дать несколько советов. У каждого человека все происходит индивидуально. Кто-то и в 60 лет чувствует себя и выглядит на 40, а кто-то в 45 лет уже чувствует, что он не успевает за теннисным столом, ему становится труднее выигрывать у тех людей, которых он выигрывал ранее. Может быть, он вообще начинает им проигрывать. И в связи с этим есть ряд очень важных моментов. Первое. Это, конечно же, подачи. Я рекомендую любителям настольного тенниса, ветеранам, перед тренировкой, либо после тренировки, постоянно уделять внимание отработке подачи. Я считаю, что минимум это надо делать 20-30 минут за один тренировочный день. Что это даст? Во-первых, вы будете более уверенно выполнять подачи, более точнее, и тем самым у вас повысятся шансы выиграть очко, соответственно, встречу. Подачи вы можете тренировать следующим образом. Можете усовершенствовать уже существующие подачи, либо вводить новые, а также отрабатывать по зонам. Например. Вы подаете подачу с нижним вращением. Попробуйте подать ее в разные зоны стола. Например, в правый угол стола, в середину, в левый угол. Длинную подачу с нижним вращением, короткую подачу с нижним вращением. То есть большое количество вариаций надо исполнять в процессе игры. Тогда у вашего соперника будут возникать проблемы. Второй момент. Это, конечно же, отработка комбинаций. Согласитесь, что с возрастом становится тяжелее выполнять упражнения на перемещение, с большим количеством мячей. И поэтому я рекомендую отрабатывать комбинации так называемой двухходовки. Они очень популярны в китайской школе настольного тенниса. Вы можете без труда найти их на YouTube и посмотреть. Рекомендую отработать 3-4 комбинации. Это подача. И с подачи вы первый ход делаете надежный топ спин с вращением. И вторым ходом вы завершаете непосредственно в соперника, либо коса, ну, исходя из игрового рисунка. Третье. Настоятельно не рекомендую любителям, ветеранам настольного тенниса экспериментировать с выбором инвентаря Это всего лишь 5% от вашего успеха, но вы тратите огромное количество времени на его выбор Да, я согласен, что надо пробовать, но достаточно попробовать 2-3 доски, там 2-3-4 комплекта накладок и на этом остановиться Поверьте мне, до хорошего это не доведет только упорство, трудолюбие и настойчивость помогут вам повысить ваше мастерство, а не выбор инвентаря. И еще один важный момент для повышения эффективности игры ветерана настольного тенниса, это, конечно же, введение новых приемов подач соперника, либо же введение новых приемов в игре. Вы можете тренировать какие-то подставки более косые, там подставки с, более с боковым, с нижним вращением, исходя из того, какими накладками вы играете. И также какие-то нестандартные приемы. Кистевые, какие-то резкие скидки в противоход соперника. То есть стараться... Вводите максимальное количество новых элементов Но при этом не делать упор на физику То есть не надо отрабатывать какие-то бешеные комбинации Где вы будете выполнять там, по 7-8 по топсов Согласитесь, это будет тяжело А такие неприятные скидочки, Где-то неприятный прием Где-то резко в живот, резко в угол Уже позволит получить вам небольшое преимущество во на этом у меня все, если это видео было полезным, не забывайте нажимать пальцы вверх, подписываться на мой канал, потому что это жизненно необходимо для его существования, а также для тех, кто находится в городе Москве, вы можете перейти вот на этот сайт и записаться на тренировку непосредственно со мной. На связи был Кузнецов Никита, всем пока, увидимся!